Близким можно быть с тем человеком, который умеет самораскрываться. То есть с тем человеком, который реально может тебе показать, что он наблюдает, какое это отношение имеет к нему, что он по этому поводу чувствует, что он, в чем он нуждается в этой ситуации, о чем он тебя просит. Потому что тогда ты его видишь таким, какой он есть на самом деле, и тебе с ним очень просто эту близость построить, потому что он открыт. Но большинство людей, они ведь еще, они на каждой точке могут... Ну, Каждый из нас, наверное, на каждой точке может совершать какие-то ошибки, да, то есть я уже говорил, в основном они заключаются в том, что человек вместо наблюдений, например, да, выдает суждение. Вместо правильного определения, к чему это имеет отношение или к кому это имеет отношение, опять же, да, он какие-то там выводы непонятные туда вставляет. Вместо описания эмоций, там, чувств, потому что чувства – это же такие, ну, переживания, это там, гнев, отчаяние, страх. Но люди очень часто вместо этого, опять же, выдают мысли и суждения. То есть, например, они говорят, я чувствую, что ты меня не уважаешь. да, Или как там вот в одном примере такой есть известный пример, когда одна дама пришла на прием, и она там была расстроена по поводу отношений с мужем, и когда ее спросили, что вы чувствуете, она говорит, я чувствую, что он меня игнорирует. И терапевт ей говорит, ну это же не чувство, да, это же просто оценка, оценка его поведения. Она говорит, ну как оценка, вот я смотрю на нее и чувствую, что он меня игнорирует. Она говорит, ну, смотрите, я вам сейчас пример такой приведу. Вот, допустим, вы поздней ночью идете по темному переулку, а там стоит такая группа гопников, и такие они вас игнорируют, да, вот, игнорируют. Вот вы что чувствуете? Вот. Но она засмеялась, говорит, ну, облегчение. Я говорит, вот, облегчение – это то, что вы чувствуете. А то, что они на вас игнорируют, это может быть наблюдение, а может быть, и нет, вы на самом деле не знаете, игнорирует он или не игнорирует, как бы, да, это то, что вы ему приписываете. И у многих людей вот это вот… Отсутствие внутреннего контакта с самими собой настолько глубинное, что иногда бывает вот реально прям как горох обстоятельств. когда спрашиваешь человека, ну что ты чувствуешь? Ну реальные, действительные, динамические переживания можешь описать? Там, что там с тобой происходит? Вот у меня по этому поводу тоже есть там своя специальная технология, если у меня такой эмоциональный коврик называется. Вот у меня тоже шпаргалка такая лежит. Там все эмоции расписаны по, ну как бы по телесным проявлениям, условно говоря, потому что есть там 10 базовых телесных проявлений, по которым можно более или менее даже совсем отчужденным от самого себя человека определить, что он там на самом деле чувствует. Вот И понятно, что если человек свои чувства не может описать, то получается, он не может описать ситуацию, как она есть, он все время путается в том, чья эта ситуация, и он не понимает своих эмоций, ему очень трудно ответить на вопрос о том, чего он хочет. Да? Потому что у меня была такая история, когда на одном из занятий. Я рассказывал людям как раз про эту вот технологию, давайте сейчас попробуем, ну, что там, далеко не ходить, сразу какой-нибудь конфликт проработаем, да? Ну, прям по шагам, давайте. Шаг номер один, там, возьмите какую-нибудь ситуацию и опишите, что там в ней произошло. Вот на уровне наблюдений, как я проговаривал. Ну, люди довольно легко с этой задачей справились, все это написали. Я говорю, хорошо, теперь добавьте к этой ситуации, какое отношение, собственно, она имеет к вам, да? То есть, что вы в этой ситуации делаете? Ну, тоже это, конечно, не так трудно. Шаг номер три. Теперь давайте попробуем определить, какие эмоции вы там переживали. Ну, тут немножечко заскрипели мозги, но в принципе тоже люди справились. То есть все нормально. И я говорю, ну теперь ключевой вопрос, а собственно из-за чего вы это переживаете, да, то есть из-за какой потребности и там, или желания все это произошло. Мы же понимаем, да, что ну, разрыв между тем, что есть и тем, что хотелось, а что хотелось-то? И тут вдруг у меня вся группа впадает в ступор, да, и там минут через десять кто-то спрашивает, а что вообще ну, а как, что можно хотеть-то, я не знаю, как-то мы не знаем. Вот. И мы в итоге с людьми, вместо того, что по программе полагалось, мы с ними составляли перечень потребностей. Вот здесь у меня тоже в этом же блокнотике есть такой: перечень потребностей. Получилось там 15 категорий. Ну, в принципе, ничего там особо такого супер непонятного нет. Там от физических потребностей до каких-то там глобальных, типа самоактуализации, да, как пирамида масло получается, такая. Более подробно, может, расписанная просто и все. Вот. И потом была история на одном из следующих семинаров, где я уже понятно на сознательность аудитории не надеялся, я уже давал готовую вот эту вот шкалу, говорю, смотрите, значит, вот у вас перечень потребностей, попробуйте определить, какие потребности у вас там нарушены в этом случае, из-за чего вы так переживаете. Вот. И одна девушка э, там делала делает упражнение, на следующий день приходит и говорит мне, знаете, Олег, вот я вчера взяла этот ваш листочек с перечнем потребностей. Повесила его на стенку, и всю ночь до утра плакала. Смотрела и плакала, плакала. Я говорю, а что плакали, что там такого печального-то? Она говорит: да нет, вы не понимаете. Вот я дело вот в чем, говорит. Вот у меня происходит какая то ситуация, да, там чем-то я недовольна. Я начинаю ну, эмоционировать, да, или там истерить, говорят, по-простому. Ну и мне там первый муж мне говорил, там Света, ты истеричка, да, и развелся со мной. И второй муж мне тоже говорит: Света, ты истеричка, как бы, и тоже развелся. И мама мне так говорит, и папа говорит, все мне так говорят я, в конце концов, подумал, это правда истеричка, потому что каждый раз, когда они спрашивают меня, что я хочу, ну, то есть, хорошо, вот ситуация, вот мои эмоции, а хочешь-то ты чего? Ты как бы, ну, определись, как бы, да, и тогда как бы станет понятно. А я не могу. А вчера я это взяла ваш перечень потребностей, я вот смотрю, у меня прям по списку тут как бы, ну, вот, все, что есть в этом списке, вот у меня всего вот этого нет, у меня все потребности нарушены, ни одна из них не закрыта. То есть, прям все по списку прямо. И теперь я думаю... А кто бы мне этот список там дал бы 15 лет назад бы рассказал, что оказывается люди переживают не просто так, а потому что у них есть потребность. Многих людей это может быть звучит как бы странно, да, и может быть там супер очевидно, но я могу сказать, что на практике крайне редко мало кто осознает, если ты переживаешь какие-то эмоции, это значит, что у тебя есть какая-то актуальная потребность и нужно смотреть именно на нее, потому что она является ключом к решению этой проблемы, потому что если ты знаешь потребность то можно тогда, ну, примерно сообразить, что, какой бы последний шаг, да, то есть, что конкретно нужно сделать там, что ситуацию эту разрулить, чтобы перейти из точки А в точку Б, там, да, или там, кого, о чем попросить, там, и так далее, потому что если человек этого не делает, у меня там был вот случай, например, тоже в практике, когда, там, молодая девушка тоже, там, нее там с парнем, она там поссорилась, и вот она, я его ненавижу, я там это, я там то, я все, я ему все верну, все его подарки, я у нее спрашиваю, а что ты хочешь, чтобы что произошло, потребность в чем? Она говорит, ну в смысле, я говорю, ну от него, что ты хочешь от него? Я ничего от него не хочу, она мне говорит, да. Я говорю, ну, если человек от кого-то ничего не хочет, то он эмоции по этому поводу не испытывает. Вот я как бы там, вот у меня там сосед сидит в окне, да, я от него ничего не хочу. Так у меня и эмоций никаких по поводу соседа нет. А если я его там ненавидел, например, да, или наоборот, радовался бы, это означает, что ну, раз есть эмоции, значит есть какая-то потребность. Да? Ну и все. Ее это так изумило, она такая, да вы что? То есть вы хотите сказать. Что если у человека есть эмоция, значит, у него есть потребности. Я говорю, да, прикиньте, такая вот удивительная штука. Она так вот это, да, прям зависла. Но это, как, кстати, и некоторым людям тоже не помогает.